Здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Пусть Бог благословит всех вас, всех и также ваших близких. Но, вы знаете, я знаю и понимаю прекрасно, что как бы сильно моя душа не желала, как бы сердце мое не желало, чтобы вы были благословлены, как бы я не хотел, чтобы вы по-настоящему э, имели это благословение, чтобы вы сами стали благословением. Вы знаете, я не верю, что Господь хочет дать кружки какие-то нам маленькие. Я верю, со стороны Бога не приходят крошки. Да, люди нам дают крошки, но не Бог. От Него только благословение. Но благословение Божие, чтобы понимать, и это сильно очень, это очень замечательно. Вы знаете, прекрасное откровение, как Господь сказал Аврааму, и весьма-весьма размножу тебя. Это то, что Бог хочет сделать со всеми нами, без исключения. Он всех нас призывает, чтобы мы трубили в эти трубы, чтобы мы звали всех. Но, к сожалению, не все имеют уши, чтобы слышать Бога. Не все дают Ему внимание, Его голосу. Не все по-настоящему заинтересованы в том, что Бог предлагает нам. И, имея все это, тем, которые являются избранными, те, кого Он избрал, Он желает через них сделать то, что Он сделал через Своего Сына, чтобы они, эти люди, были образом и подобием Его Сына. Давайте мы откроем и посмотрим, что пророк говорит об Иисусе, о выборе, который Бог делает. Написано следующее. Сам Бог говорит через уста, пророка Исаию. Написано следующее. Вот, все сё... отрок мой. Отрок или слуга, которого я избрал. Бог избирает своих, и это прекрасно. Это Господь избирает. Это не Слуга господина, а господин слугу выбирает. Тогда написано здесь, когда человек является выбранным или избранным Божьим. Посмотрите, написано следующее. "Отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. То есть, Бог или чувство его души имеет это удовольствие. Удовольствие в его сыне, в его слуге, которого он избрал для себя. И он добавляет больше. Положу дух мой на него. Положу дух мой на него. И возвестит Народом суд. Народы – это не иудеи, это все остальные язычники, не евреи, это не те, кто наследники Авраама, не его, а, в отличие от иудеев, но для Бога, вы знаете, не важно кто ты, язычник, Грек, иудеи, он всех нас призывает, всех в Иисусе, он всех призывает. Но он избирает или выбирает тех, которые имеют уши, чтобы слышать, смиренные, чтобы слышать голос Божий. Тогда я бы хотел, чтобы вы это знали, чтобы вы это понимали, чтобы вы осознавали все это. Бог призывает всех, всех, но выбирает не всех, потому что не всем интересно. Потому что, например, воскресенье. Да? Что люди делают в воскресенье? Что вы в воскресенье делаете? Рано утром, я просыпаюсь. Еще солнце не встало по-настоящему. Но что вы в воскресенье делаете? Какие ваши первые мысли? Какая цель у вас? Может быть, вы тот человек, который говорит так. А я должен идти в церковь, должен быть там. Исполнить обязанности, которые я обычно делаю. А потом я пойду поиграю в футбол, погуляю, отдохну и так далее. Смотрите, мои друзья, когда человек думает так, это значит, что он на самом деле не заинтересован в Божьих вещах. Он делает, потому что заставляет себя. Он желает только исполнить какую-то обязанность. И такой тип человека конечно, не получит Духа Святого. Не получит. У него не будет этой привилегии получить Духа Святого, потому что Дух Божий, кто дает Божий Дух, это сам Бог. Бог избирает, Он указывает пальцем Своим на тех, кому Он дает Духа Своего, потому что Дух Святой – это сам Бог – это Иисус в Духе, это Сам Бог в Духе, это Божий Дух, Дух Мира. И Он сходит только на тех, кто является избранным. И избранный – это тот, кто имеет уши, чтобы слышать голос Божий, тот, кто заинтересован в том, что Бог предлагает, выше всех своих собственных целей, выше всех остальных вещей, выше всего и всех. Такой человек делает Бога главным в своей жизни. И избранный человек он такой, который ставит Господа Бога выше всего в своей жизни, выше близких, выше своих целей, своей жизни, своего сердца. Своих амбиций, проектов, своих каких-то тщеславных планов, своих мнений каких-то. Бог первый в моей жизни. И все. Тогда эти являются избранными бужными. И я вижу множество людей, к сожалению, говорят так. Я так сильно хочу Духа Святого, я уже все делал, все делал. А, скоро опять мы будем делать пост Даниила. Но я уже делал пост Даниила один, два, три раза. Уже столько раз я делал, ничего не получил. Почему? Вы думаете, Бог несправедлив к вам? Вы думаете, Бог, Он смотрит на вас и говорит, а, нет, этому не дам. Нет, конечно. Бог желает наполнить своим духом каждого человека. Потому что когда... Он, дух Святой, приходит на его слуг. Библия говорит следующее: в нем, возлюбленным моем, благоволит душа моя. И такой человек он говорит, потерянным в этом мире. Он говорит о любви, о прощении об уважении Бога, о том, как Бог ценит. Бог желает спасти, не просто спасти. Бог желает наполнить Духом Святым этого человека, чтобы вы имели образ Отца, и чтобы вы этот образ показывали, где бы вы ни находились, чтобы сам Отец был прославлен э, в своих детях. Это значит носить образ Божий. Тогда у нас по воскресеньям служение, вы знаете, как всегда, первое служение в 7 утра мы делаем. И я молюсь, я взываю, я прошу, чтобы избранные были наполнены Духом Святым. А кто является этим избранным? Я не знаю кто. Искренне говорю, я не знаю, я о себе могу говорить, о себе я могу сказать, но кто будет избранным и кто станет избранным, это Бог знает. Это Господь выбирает. Не я, нет. Конечно, это Господь избирает себе слугу, а не слуга Господина. Но когда Господь избирает, такой слуга, вы знаете, он становится наиболее счастливым на земле, потому что он избран самим Богом. И такой э, человек, он с удовольствием служит Господину своему. И в итоге этот слуга получает Духа, Духа Святого, чтобы служить этому всемогущему Господину в соответствии с Его святой волей. Тогда, мои друзья, если вы признаете, если вы говорите и чувствуете, что Бог Он со мной говорит сейчас, Он меня выбирает, да, я замечаю, что это ко мне, что я должен сегодня что-то делать для Бога, делать, чтобы получить Духа Святого. Если вы эту внутри себя интуицию имеете, вы избранный, и вы придете и получите в любом храме Духа Святого, где бы ни был, какой бы ни был пастор, какое бы место ни было, даже если это тюрьма или больница какая-то, клиника, даже если... Это такое, знаете, неприятное место или там под мостом где-то служение, неважно, где вы, где бы вы ни были, если вы желаете. Дух Святой, я знаю, что вы желаете, но не просто желать, так, а, я хочу, и хорошая идея, о, неплохо. Нет, человек, который хочет, он бежит э, туда, где возможности есть. И кто избранный? Избранный тот, кто говорит так, а я не могу даже спать, пока не получу то, что я желаю. Это моя главная цель, приоритет жизни. Пока я не получу, не остановлюсь. И когда сходит Дух Святой, Он делает Царство Божие внутри себя и все остальное будет прилагаться. Пусть Бог благословит всех вас. До завтра, друзья. Слава Богу.